Добрый вечер! Добро пожаловать сегодня вечером в гости к Такеру Карлсону. Желаю вам счастливого понедельника. Вот вам история, рассказанная за минувшие выходные. Примерно в 5 утра в субботу утром на Манхэттене служащий гаража по имени Мусадиара заметил мужчину, заглядывающего в припаркованные машины в поисках вещей, которые можно украсть. Вот уже знакомая сцена в Нью-Йорке. Элвин Брэк, который является местным окружным прокурором, финансируемым Соросом, решил, что уголовное преследование за кражи со взломом автомобилей. Это одна из форм превосходства белой расы. В результате этого, что неудивительно число краж со взломом автомобилей значительно возросло. Муса, дежурный по дому, не белый, но по-видимому ему надоело наблюдать, как грабят других людей, поэтому он велел мужчине убираться вон из гаража. В ответ мужчина вытащил пистолет и выстрелил четыре раза. Он попал туда же в голову и живот. Это был просто кошмарный сон. Но каким-то образом у Мусы хватило присутствия духа вырвать пистолет у мужчины, а затем выстрелить в ответ, прежде чем мужчина успел выстрелить в него или в кого-нибудь еще. К тому времени, когда прибыла полиция, оба мужчины лежали на на тротуаре истекая кровью. А теперь скажите, как вы думаете, что произошло дальше. В любом уважающем себя обществе Муса получил бы медаль, если бы не парад бегущей ленты. Но в городе Нью-Йорке он был арестован и обвинен в покушении на убийство и незаконном хранении пистолета, того самого пистолета, из которого в него стреляли. Дара очнулась в больнице Бельвью, прикованная наручниками к своей кровати. Газета Нью-Йорк Пост опубликовала эту фотографию. На ней он запечатлен рыдающим. «В меня попали пули, и я прикован цепью к больничной койке», — сказал он, — «но я не сделал ничего плохого». Вы можете себе представить его замешательство. Это была совсем не та страна, которую он ожидал увидеть. И в самом деле, Муса — именно тот человек, от которого вы хотели бы большего в своей стране. Ему 57 лет, и он по-прежнему работает усерднее, чем большинство молодых людей. На самом деле деле, когда Нью-Йорк закрылся во время эпидемии ковида, когда юристы и руководители некоммерческих организаций прятались в своих квартирах, живя на приборной панели и запасаясь хирургическими масками от Amazon. Диара каждый день ходила на работу, как привыкли американцы. Человек, который в него стрелял, напротив, никогда раньше не ходил на работу каждый день. Его зовут Чарльз Роуди. Мы проверили, что на его счету почти дюжина тяжких преступлений, совершенных более 20 лет назад. И все же по состоянию на 5 утра субботы он еще не сидел в тюрьме. Он разгуливал по Нью-Йорку с пистолетом в поисках новых вещей, которые можно было бы украсть. В конце концов, Элвин Брэк уступил общественному возмущению, которое было весьма значительным, и снял обвинение с Мусы. Но он уже предельно ясно донес эту мысль до всех присутствующих. «В нашей новой системе правосудия, вдохновленной Соросом, преступниками являются порядочные люди, в то время как преступники теперь являются защищенным классом». Вот как это работает. Ответственные за это люди сеют хаос в наших городах, но если вы осмелитесь защитить себя или свою семью от этого хаоса, вы кажетесь в наручниках. Что же это такое? Название этой системы управления – «Анархотирания». Вы получаете спонсируемую государством анархию, сопровождающуюся политической тиранией. С момента вступления в должность Брэк делал все возможное, чтобы усилить анархию. За время его работы число обвинений в совершении тяжких преступлений увеличилось почти на 40%. Сюда входит почти половина всех обвинений в вождении в нетрезвом виде. На самом деле вождение автомобиля в нетрезвом виде в Нью-Йорке больше не считается преступлением. В этом-то и заключается суть анархии. Но для тех, кто выходит за рамки политических взглядов, это уже тирания. Вы, наверное, помните продавца винного магазина средних лет по имени Хасе Альба из Доминиканской республики. Брэк отправил его на остров Райкерс, в одну из худших тюрем в мире, за то, что он осмелился защищаться от сумасшедшего, который пытался его убить. Так что теперь та же самая система, система, которая заключила в тюрьму Хасе Альбу и приковала Мусу к больничной койке, система, вдохновленная и поддерживаемая Соросом. Отдает главного политического оппонента Джо Байдена в предстоящей президентской гонке под суд за преступление, которая на самом деле не является преступлением. Это и есть та часть тирании, которая относится к политической тирании. Так что для нашей существующей правовой системы это, по-видимому, точка невозврата. И вы могли бы подумать, что средства массовой информации обратят на это внимание, даже если они будут поддерживать это предложение. Это большое изменение по сравнению с тем, как страна управлялась на протяжении сотен лет. Но нет, потому что они слишком тупы, слишком поверхностны и, прежде всего, слишком своекорыстны. Так что предстоящее завтра предъявление обвинения Трампу не является поворотным моментом в правовой системе нашей страны. Это еще один шанс последовать за Трампом по пятам в надежде, что рейтинги вернутся. Сегодня весь день об этом вещала CNN. Мне прямо сейчас сообщили, что Дональд Трамп покидает Мар-Алаго, направляясь на свой самолет, который вылетит в Нью-Йорк, куда он прибудет сегодня днем. Прямо сейчас мы наблюдаем за тем, как на вашем экране разворачивается настоящая история. Дональд Трамп по пути в аэропорт и на дату судебного заседания в Нью-Йорке становится первым бывшим президентом в истории, которому предъявлено уголовное обвинение. Послушайте, сейчас наступил исторический момент. Мы только что наблюдали, как бывший президент Соединенных Штатов или бывший президент Соединенных Штатов покинул свой дом и направился в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом. Мы наблюдаем на нашем экране, как кортеж Трампа уже выехал на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта он поднимается в воздух и направляется обратно в свой родной штат Нью-Йорк. Конечно, это не то возвращение домой, о котором он когда-либо мечтал. Он возвращается обратно историческим рейсом. Опять же, это не обязательно та часть истории, которую хотел бы сделать Дональд Трамп или любой другой бывший президент. Одна из вещей, которые мы научились, заключается в том, чтобы не ставить все на одиннадцатую точку, не превращать все в самую крупную сделку. Это очень важное дело для нас. Это действительно очень важное дело. У нас есть возможность обсудить в прямом эфире то, чем у нас учили в местных новостях. На самом деле это очень важное событие. Это очень-очень важное событие. Но ведь ограждения исчезли. Никто из представителей средств массовой информации, похоже, не обращает внимания на то, что это огромное изменение во всей нашей правовой системе. И никто из членов Демократической партии в Вашингтоне, даже те, кто немного обеспокоен тем, к чему это может привести, не осмеливаются вообще штормом что-либо сказать. Потому что Элвин Брэк, конечно же, святой человек, и никто не хочет выступать против толпы в Твиттере. Все это происходит как в замедленной съемке, и, конечно же, мы, как всегда, получаем самые тупые лекции из всех возможных в новостях кабельного телевидения. Мы научились укладывать все события в 11 часов. Мы вовсе не стремимся к тому, чтобы все было самым важным событием. Это просто уморительно. И, конечно же, им не терпится заключить самую крупную сделку на как можно более мелком уровне. И причина этого кроется в экономических причинах. С тех пор, как Трамп покинул свой пост, телеканал CNN потерял более 60% своих зрителей. И они отчаянно пытаются продать этот канал, потому что он терпит крах. Так что у них есть все основания для того, чтобы прекратить все, что делает Трамп, независимо от того, что происходит со страной в ходе этого процесса. Итак, перед вами преступник из окружного прокурора, финансируемый Соросом, прогуливающийся по бывшему президенту. Что же это значит? В чем же вообще может быть виновен Трамп? Они даже не говорят вам об этом. Все, что они говорят своей нетерпеливой, но небольшой аудитории, это то, что стены надвигаются на профессионального преступника Дональда Трампа. Они собираются превратить кортеж Трампа в Бронко потому что в противном случае они останутся без работы, потому что за ними больше никто не следит. Так что это трезвая оценка того, что происходит в этой стране, которую мы наблюдаем. Посмотрите на этот самолет. Посмотрите на кортеж автоколонны. В скором времени такие средства массовой информации, как CNN, могут стать вашим единственным источником информации о судебном процессе. Это самое страшное. Представьте себе систему, в которой человеку, которому предъявлено обвинение, больше не разрешается защищать себя. О, вы видите здесь какую-то связь, подобно служащему гаража, в которого стрелял преступник, его арестовывают. Подобно Хасе Альба, который пытался спасти свою собственную жизнь от сумасшедшего в своем винном погребе, его арестовывают. Люди, ставшие жертвами тирании, не имеют права высказываться. CNN говорит от их имени. Только представьте себе это. Сегодня вечером поступило множество сообщений о том, что офис Элвина Брэга будет добиваться постановления о затыкании рта кляпом, когда Трампу будет предъявлено обвинение. Это помешало бы Трампу под страхом тюремного заключения публично говорить о своем деле. Но CNN Imsnp, в New York Times и в Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост все эти совершенно грязные продажные лжецы в средствах массовой информации – служанки власти. Они смогут говорить все, что захотят. Потому что, по-видимому, их освещение никак не влияет на присяжных заседателей, а только на то, как обвиняемый защищает себя. Это не только противоречит Конституции, но и совершенно аморально. И прежде всего, в разгар президентской гонки это подрывает саму демократию. «Ведущий кандидат от другой партии не может говорить, или вы отправите его в тюрьму, проснитесь, проснитесь». А что говорит по этому поводу Майкл Бешлос? Все историки Агасты всегда рассказывают нам об архитектуре нашей демократии, о наших демократических нормах. Разве это является демократической нормой – заставлять замолчать главного кандидата в президенты от другой партии под страхом тюремного заключения? Но им нравится власть, и они собираются продолжать пользоваться ею до тех пор, пока кто-нибудь их не остановит. Сегодня мэр Нью-Йорка испытал серьезное разочарование. Мы думали, что он будет хорошим мэром, но он так и не стал хорошим мэром. Это очень печально. Поэтому, чтобы отвлечь внимание от собственной некомпетентности в те часы, которые он проводит в ночных барах, он решил стать политической знаменитостью. Так вот, сейчас он угрожает посадить в тюрьму члена Конгресса Марджери Тейлор Грин. Если она посмеет опротестовать предъявление обвинения Дональду Трампу таким образом, который ему не понравится. Посмотрите вот на это. Несмотря на то, что некоторые толпы, возможно, подумывают о том, чтобы приехать в наш город завтра, наше послание ясное и простое. Держите себя в руках Нью-Йорк — это наш дом, а не игровая площадка для вашего неуместного гнева Такие люди, как Марджори Тейлор Грин, известны тем, что распространяют дезинформацию и разжигают ненависть Она заявила, что скоро приедет в город Пока вы находитесь в городе, ведите себя наилучшим образом Как всегда, мы не допустим насилия или вандализма любого рода если кто-то из вас будет увлечен в участии в каком-либо акте насилия, он будет арестован и привлечен к ответственности. Нью-Йорк ⁇ это наш дом. Именно там мы позволяем людям гадить на тротуаре, а проституткам показывать фокусы в вестибюле банкоматов. Неужели это действительно ваш дом? В вашем доме очень грязно. И к тому же вы некомпетентны. Такие люди, как Марджори Тейлор Грин, которая, как известно, распространяет ненавистнические высказывания. В самом деле, что такое разжигание ненависти? Это та речь, которую ненавидят некоторые политики. Вот и все, что в ней есть. В Конституции не прописано никаких разжигающих ненависть высказываний. Все это полностью выдумано. Конечно же, речь идет о захвате власти. Раньше политики не осмеливались так разговаривать, потому что кто-нибудь мог позвонить им и сказать «Эй, эй, притормозите, у нас есть Биль о правах». Но эти люди прячутся. И, подобно Майклу Бешлоссу, они слишком боятся сказать то, что является очевидной правдой, а именно, мы наблюдаем, как рушится сама система. Таким образом, вы сажаете в тюрьму бывшего президента по обвинению в каком-то фальшивом преступлении за платеж, который он произвел 7 лет назад и который был полностью законным. Как только вам удастся это сделать, вы просто сможете преследовать всех своих политических врагов с помощью силы закона. Именно это они и делают, потому что их никто не останавливает. Сегодня телеканалу известно, что Министерство юстиции Америка Горланда рассылает повестки агентам секретной службы Трампа в рамках расследования того, как он обращался с секретными документами. Так вот, если когда-либо имело место фальшивое преступление, то именно это. Все, кто когда-либо служил в федеральном ведомстве, от Хиллари Клинтон до Джо Байдена и Майка Пенса, признались в том, что приносили домой документы в нарушение закона. У нас имеется миллиард засекреченных федеральных документов, вероятно, 2% из которых заслуживают того, чтобы быть засекреченными. Вся система в целом и коррумпирована, и все это знают. Но они используют это для того, чтобы помешать кому-то баллотироваться в президенты. Хорошо, а защитники демократии не возражают против этого. Затем на канале МСНК большое жюри по делам женщин в Джорджии заявила, что мы расследуем дело Трампа за то, что он сказал неправильные вещи о выборах 2020 года. Итак, они хотят убрать Трампа, но в демократической системе вы делаете это, убеждая людей голосовать против него. В условиях тиранической системы вы используете людей с оружием, чтобы помешать ему сбежать. И честно говоря, именно это мы сейчас и наблюдаем. Даже если вам не нравится Трамп, и вы не намерены голосовать за него в этом следующем цикле, вы должны иметь право голосовать за него, потому что это демократия. И любой, кто отнимет у вас это право, является тираном и руководит системой, которая, очевидно, является не демократической, а тоталитарной. Итак, чтобы оценить все это сегодня вечером, к нам присоединяется Кендис Оуэнс, ведущая программы Кендис, и мы всегда рады ее видеть. Кендис, большое спасибо за то, что пришли к нам. Мне действительно кажется, что анархия – это одна из таких идей, которую давным-давно придумал какой-то политический философ. Но я не думаю, что может быть ясно, что именно это мы и наблюдаем. Я абсолютно уверена в этом. И вот, что я скажу по поводу того культурного упадка, с которым мы сталкиваемся. Я знаю, что люди по понятным причинам возмущены и испытывают понятный гнев но я также хочу прокомментировать то всепоглощающее отчаяние и печаль которые все это заставляет меня испытывать и я знаю что очень многие люди у себя дома испытывают точно такие же чувства не только по поводу настоящего Америки испытывая уныние по поводу будущего мрачного кошмара в котором мы сейчас живем но и оглядываясь назад я думаю что одна из вещей которую многие из нас испытывают это разочарование в том что вообще представляет собой американское правосудие мы провели большую половину прошлого века приезжая в другие страны и заявляя, что у нас есть право быть здесь потому что мы распространяем цитирую без кавычек демократию мы полностью утратили моральные устои. Я не уверена, было ли у нас когда-нибудь это по-настоящему. Мы имеем право находиться в Ираке, Иране, Афганистане, потому что так оно и есть. Наши принципы лучше, потому что эти люди преступники, потому что эти люди террористы, потому что у этих людей неправильные представления. А теперь вдруг наше правительство использует ту же самую идеологию против американского народа, не так ли? Теперь у нас сложились неверные представления. Теперь мы превратились в внутренних террористов. Теперь мы те люди, которые должны понять, что преступность имеет право на существование. Так что это вызывает невероятное отчаяние, и я просто хочу высказаться по этому поводу в первую очередь, для того, чтобы посмотреть и сказать: Что за границей мы рассказываем о том, как эти террористы сажали под замок своих политических диссидентов? Сейчас мы занимаемся в точности тем же самым. Мы запираем бабушек и дедушек в здании Капитолия. Мы сажаем людей в тюрьму на долгие годы за незаконное проникновение на чужую территорию. Сейчас мы сажаем под стражу одного политического претендента. Вы хотите сказать, что Дональду Трампу должно быть предъявлено обвинение? Мы не можем сказать вам, почему это так. Мы собираемся издать приказ о затыкании ртакляпом. Если бы что-нибудь из этого произошло за границей, можете ли вы себе представить, какова была бы реакция? Завтра мы потребовали бы, чтобы на Земле появились сапожки для распространения демократии. Но здесь они совершенно не обращают на это внимания. Я называю нападки на существующую систему разжигания ненависти высказываниями, которые являются полностью фальшивой и выдуманной категорией. Если вы ликвидируете свободу слова, у вас не будет демократии. Демократия требует свободы слова, иначе ее не существует. Мы бы знали об этом, если бы это происходило в другой стране. Вы совершенно правы в своем мнении. Кенет, я благодарен вам за то, что вы пришли на концерт сегодня вечером. Спасибо вам. Большое вам спасибо. Поэтому мне почти трудно поверить, что лидирующему кандидату в президенты от республиканской партии, который по состоянию. На сегодняшний вечер набирает 30 очков. Судья может сказать, что он отправится в тюрьму, если осмелится защищать себя по своему собственному уголовному делу. Неужели это могло произойти на самом деле? Это случилось с Роджером Стоуном, и казалось, никому до этого не было дела. Мы действительно так и поступили. Больше никто этого не делал. Роджер Стоун, давний стратег-республиканец, работавший на Ричарда Никсона на протяжении всех остальных лет, вплоть до Трампа, руководит даткомами Стоун Зон и присоединяется к нам сегодня вечером, чтобы оценить ситуацию. Роджер Стоун, большое спасибо, что пришли ко мне. Вы первый человек, о котором мы подумали, потому что это случилось именно с вами. И я помню, как люди говорили, что Роджер Стоун – настоящий нарушитель спокойствия. Ничего страшного, если ему не разрешат защищаться, и Сиен может напасть на него, но он не сможет дать отпор. Может быть, это пробудит у людей понимание того, насколько это аморально. Послушайте, я думаю, что идея о том, что они могут заткнуть рот Дональду Трампу, действительно свидетельствует о его эффективности в качестве контратакующего удара. Он использовал социальные сети и свои интервью, чтобы очень эффективно поставить под сомнение ложность этих обвинений. Поставить под сомнение политические мотивы и финансирование окружного прокурора Элвина Брега, а также поставить под сомнение предвзятость этого судьи. Но что еще более важно, я не только считаю, что приказ о запрете Кляпа был бы неконституционным. Нигде не говорится, что вы теряете свои права на свободу слова, если вам предъявят обвинение в совершении преступления, но и что еще более важно, это вмешательство в выборы. Он является законным кандидатом на выдвижение кандидатуры республиканской партии на выборах 2024 года. По данным опросов общественного мнения, он лидирует почти с 40 очками. Это очень явная попытка переломить набранный им импульс. Вы можете видеть по опросам общественного мнения и по деньгам, которые он собирает, что чем сильнее они бьют по нему, чем сильнее они бьют по нему, тем больше растет его поддержка. Так что я думаю, что отмена его выступления сейчас — затыкание ему рот кляпом. Это реакция на то, как он пришел в себя и действительно извлек выгоду из того, что представляет собой это неприкрытая партизанская атака против него. Но использовать правовую систему для противодействия подобному нападению — это просто за гранью дозволенного в начале конца. Я помню, как судья Эми Берман Джексон, которая полностью вышла из-под контроля, сделала это с вами, и предлогом было то, что если вы публично выступите в свою защиту, вы сможете повлиять на присяжных. Но она не заткнула рот ни CNN, которая целый год нападала я не на вас каждый день ни телеканалу МСНПК, ни газете Нью-Йорк Таймс. Это даже не имеет смысла с точки зрения закона. Ну не только это, но она сохранила порядок затыкания рта в моем случае на месте после того, как я уже был осужден, после того, как уже был вынесен вердикт. Я бы отправился в тюрьму по приказу о кляпе, если бы президент Трамп не увидел несправедливость и смехотворность выдвинутых против меня обвинений. Кстати, никогда не было никаких доказательств российского сговора, сотрудничества с WikiLeaks или какого-либо другого преступления. Как признал Роберт Мюллер в своем заключительном длинном отредактированном отчете. А также те, кто говорит, что приказ о запрете Кляпа был бы просто узким, он касался бы только этих обвинений. Эти обвинения являются политически мотивированными. Это часть кампании против Дональда Трампа. Да, но если вы не можете публично выступить в свою защиту, и только ваши критики обладают свободой слова, я имею в виду, что в этот момент наступила тьма. И я не думаю, что это тот самый момент. Это Роджер Стоун. Спасибо вам за это. Спасибо вам, Такер. Так что самые важные и фундаментальные вещи имеют значение. На самом верху этого списка стоит энергетика. Самое ценное, чем владеет эта страна, это наши стратегические запасы нефти. Джо Байден частично продал их Китаю, так что нам необходимо их пополнить. О, это немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Подробнее об этом читайте дальше. Стратегический запас нефти, возможно, является единственным наиболее ценным активом, которым владеет правительство США и мы считаем, что это вызывает озабоченность, поскольку сейчас он находится на самом низком уровне за последние 40 лет. И это действительно так, потому что администрация Байдена направила эту нефть в зарубежные страны, в том числе в Китай. Администрация также выпустила эту нефть для того, чтобы компенсировать рост цен на газ, вызванный инфляцией в результате ее собственной политики. Так что это огромная проблема. Повторяю еще раз, это ценный актив, принадлежащий правительству США. В отличие от доллара США, он всегда будет иметь ценность, поэтому нам нужно его пополнить. Но, возможно, мы не сможем этого сделать. Да и не можем, потому что мы больше не добываем так много нефти. И саудовцы выглядят так, словно они не бросаются спасать нас, как это было много раз в прошлом, потому что администрация Байдена полностью оттолкнула их. Саудовская Аравия сейчас заявляет, что собирается сократить добычу нефти на 500 баррелей в день. Байдена спрашивали именно об этом. По его словам, в этом нет ничего особенного. Мистер президент, мистер президент, мистер президент, что касается АПАК, то как вы отреагировали на сокращение добычи нефти, сэр? АПАК отвечает за АПАК. Брайан Брюнберг является соведущим шоу «Большие деньги» на телеканале Fox Business. Сегодня вечером он присоединится к нам в этом репортаже. Брайан, большое спасибо, что пришли на наш канал. Это одна из тех историй, которые люди, похоже, упускают из виду, но, похоже, она имеет неотъемлемое значение, поскольку стратегический запас нефти является, я думаю, самой ценной вещью, которой мы владеем. Как вы думаете, что это означает, если саудовцы не активизируют свои усилия, как это было раньше? Администрация Байдена сделала две вещи. С одной стороны, они оттолкнули Саудовскую Аравию от себя, но, что еще хуже, они передали Саудовской аравии. Все рычаги давления. Саудовская Аравия сама решает, что делать с нефтью. Мы привыкли так поступать. Примерно три года назад мы должны были решить, какой будет цена на нефть на мировом рынке. Сейчас мы этого больше не делаем. Это делает Саудовская Аравия. Так что мы застряли в тупике. А администрация Байдена тем временем истощила наши стратегические запасы нефти. Мы не можем погружаться в них с головой. И хотя у них была возможность снова пополнить запасы за последние несколько недель, несколько месяцев, они ничего с этим не предприняли. Таким образом, суть в том, что сейчас мы берем то, что хочет дать Саудовская Аравия, вместо того, чтобы принимать решения, которые нам необходимо принять чтобы обеспечить безопасность, благополучие и процветание людей в Америке и восстановить развитие экономики. Мы уже отказались от всего этого, Такер. Я думаю, что нужно сделать две быстрые вещи. Во-первых, были ли предъявлены обвинения людям, решившим продать наши стратегические запасы нефти Китаю, или они были заключены в тюрьму. И во-вторых, почему никто не сказал Байдену, когда он бегал вокруг и говорил, что нам не нужно ископаемое топливо. Что на самом деле во взрослом реальном мире, в котором мы все живем, у нас должно быть ископаемое топливо, точка. Почему же никто этого раньше не сказал? Он же не нанимал советников, Такер. Вы знаете, это так же хорошо, как и я. У него в администрации нет никого, кто сказал бы ему правду по этим вопросам. И послушайте, давайте внесем в этот вопрос полную ясность. Даже несмотря на то, что в преддверии выборов Байден делал вид, что высокие цены на нефть являются проблемой, на самом деле это не так. У него есть триллионы субсидий, которые он должен выделить на развитие экологически чистой энергетики. Это не сработает, если цены на нефть будут низкими. Так что в рамках программы, которой он руководит, это действительно идет ему на пользу. Дело вовсе не в вашей цене на заправке. Речь идет о его повестке дня. Именно поэтому он может встать на эти ступеньки и сказать, «Это не будет такой уж большой проблемой». Но это не имеет к нему никакого отношения. Это очень полезно для его повестки дня. Это не очень полезно для вашей повестки дня, но ваша повестка дня – это не его повестка дня, и вы должны начать именно с этого, если хотите понять, что происходит прямо сейчас. Очень быстро я имею в виду, как вы думаете, готовы ли американцы к радикальному снижению своего личного уровня жизни, которое произойдет в результате этого? Нет, я так не думаю. Я думаю, что администрация Байдена попыталась смягчить ситуацию с помощью таких вещей, как стратегический нефтяной резерв. Но дело в том, что они движутся курсом в одну сторону. Поймите, есть причины, по которой они выделяют триллионы долларов и выделяют субсидии. Дело вовсе не в том, что вам придется выбирать, как прожить свою жизнь. Вам придется принять участие в этом процессе, и если вы этого не сделаете, это дорого вам обойдется. Послушайте, дело обстоит гораздо серьезнее, чем люди думают. Саудовская Аравия берет на себя ответственность за все происходящее. Америка таковой не является. И это происходит вовсе не в силу какого-либо естественного закона. Это происходит из-за политического выбора, принятого в этой стране вашим президентом. Что касается слов, то обратите внимание на энергетику, а люди этого не делают. Я знаю, что вы это делаете. Брайан, большое спасибо вам за этот анализ. Я вам очень признателен за это. Мне очень приятно. Итак, помните, как администрация Байдена сказала нам, что Большой Китайский шпионский аэростат на самом деле не был шпионским аэростатом? Потому что на самом деле он не собирал конфиденциальные данные, потому что мы каким-то образом защитили ядерные объекты наших военных баз. Помните, как репортеры Службы национальной безопасности повторили это утверждение? Может быть, вы и не верите в это. Трейс Галлахер верит в это, и он присоединяется к нам сегодня вечером с обновленной информацией. Привет, Трейс. Привет, Такер! Возвращаясь к началу февраля, когда китайский воздушный шар был впервые замечен на США. До сегодняшнего дня администрация использовала ту же самую фразу, чтобы отмахнуться от этой озабоченности, заявив, что воздушный шар имел цитирую ограниченную добавочную стоимость. Это довольно причудливый способ сказать, что Китай не узнал ни о чем новом. Но теперь телеканал NBC сообщает, что воздушный шар не только контролировался китайцами, но и неоднократно пролетал над несколькими американскими военными объектами, в том числе над охраняемыми объектами ядерного оружия, такими как военно-воздушная база Мальмстрем в Монтане. Воздушный шар выполнял восьмеричные фигуры, многократно пролетая над определенными районами, чтобы улавливать электронные сигналы от систем вооружения, и отправлять их обратно в Китай в режиме реального времени. Еще 9 февраля президент Байден приуменьшил значение этого риска. Будьте внимательны. Нет, послушайте, общий объем сбора разведанных, проводимых каждой страной по всему миру, просто ошеломляет. И сама идея о том, что воздушный шар может пересечь американское воздушное пространство и нарушить его, такова. В любом случае, это не является серьезным нарушением. За исключением того, что это может быть серьезное нарушение. Военные эксперты говорят, что улавливая электронные сигналы на Земле, вы можете выяснить, как военные руководители общаются с бункерами и оружейными складами. Вы можете собрать информацию о принятии решений на базе, включая цепочку командования, а также получить представление о системе безопасности базы. Помните, что разведывательная информация — это все, что нужно для того, чтобы собрать воедино пазлы, используя различные фрагменты информации. Электронные сигналы и наземная связь — это жизненно важные фрагменты информации. Такер, свяжитесь с нами по имени Трейс Галахер. Какое замечательное объяснение. Спасибо вам. Итак, Джон Феттерман, сенатор. Предполагается, что он представляет интересы Пенсильвании. Вот уже много недель он находится в больнице с диагнозом депрессия. По всей видимости, он вышел из больницы и только что дал свое первое интервью с тех пор, как уехал. Мы расскажем вам, что он сказал после перерыва. Чем больше подробностей вы узнаете о Джонни Феттермане, тем печальнее вам становится за Джона Феттермана. Он действительно в чем-то похож на присутствующую здесь жертву. Именно об этом свидетельствуют имеющиеся улики. Итак, Феттерман, как вы помните, был избран в Сенат США с помощью лживых средств массовой информации, которые сказали нам, что с ним все в порядке. И что вам не нравятся инвалиды, если у вас есть вопросы о его состоянии. Но с ним было совсем не все в порядке. Он был полной противоположностью тому, чтобы быть в порядке. Ему не следовало там находиться. Мы знаем об этом, потому что сразу же после вступления в должность он был госпитализирован с депрессией. Вчера в интервью телеканалу CBS News Фетерман объяснил, что пока он находился в медицинском центре Уолтера Рида, врачи выявили у него еще одну проблему со здоровьем. Будьте внимательны. А что вы слышите, когда я говорю, когда я говорю? Я слышу, как вы говорите. Не могу понять большую часть того что вы говорите, но у меня слабый слух, из-за чего мне трудно полностью понять все на 100%. Таким образом, он не до конца понимает все, что ему приходится слышать. Мне кажется, что эта проблема как для него лично, так и для всей страны, поскольку он входит в число 100 сенаторов, но CBS нисколько не беспокоится. Вместо этого они задали естественный вопрос, собираетесь ли вы баллотироваться в президенты. А могут ли у вас быть какие-то устремления? Можете ли вы работать не только в Сенате Соединенных Штатов? Вы знаете, что я очень хочу сводить своего сына в ресторан, куда мы должны были пойти во время его дня рождения, но не смогли, потому что я проверил себя на наличие депрессии. Я хочу быть именно таким отцом, таким мужем и таким сенатором, какого заслуживает Пенсильвания именно к этому я действительно стремлюсь. Так что, честно говоря, это кажется более нормальным стремлением сводить своего мальчика в ресторан, но CBS News хочет, чтобы он баллотировался в президенты. Вы не можете преувеличить, насколько отвратительны многие журналисты, большинство из них. Доктор Марк Сигел присоединяется к нам сегодня вечером, чтобы оценить то, что мы увидели в этом интервью. Доктор, что вы об этом думаете? Во-первых, я не могу поверить, что она спросила его, баллотируется ли он на пост президента. Даже до начала депрессии шанс на то, что он доживет до конца президентского срока, составляли менее 50% из-за перенесенного им инсульта и того, что у него больное сердце. Затем мы выяснили, что у него была хроническая депрессия, о которой никто не сказал избирателям Пенсильвании. Он страдает от нее уже много лет. С положительной стороны, я подумал, что он поступил правильно, заявив, что я не могу встать с постели, я не хочу есть, я худею, в моей жизни нет счастья. Я не смог отпраздновать 14-летие моего сына. И мне пришлось лечь в больницу из-за депрессии это заболевание, которое так часто подвергается стигматизации, и более 10% американцев страдают от тяжелой депрессии. Таким образом, говоря это, он делает ситуацию менее стигматизированной. С другой стороны, что же он делал в больнице в течение 6 недель? Обычно срок госпитализации составляет от 6 до 10 дней. Почему же так получилось, что если он говорит откровенно? Мы не выясняем, какое лечение там проводилось. И вы только что указали на то, что у него есть проблемы со слухом, связанные с принесенным инсультом. Существует проблема в том, что вероятность рецидива депрессии у него составляет 60 и более процентов, и что он снова попадет в больницу. Все это подводит меня к моему главному вопросу. Нам очень жаль его, нам очень жаль его. Нам нравится, что он выступил вперед. Мы испытываем к нему сострадание на личном уровне. А как же избиратели Пенсильвании? А как же 14 миллионов жителей Пенсильвании? А как же жители Соединенных Штатов, сенат которых настолько расколот, что каждый голос имеет значение? А готов ли он принять участие в голосовании? Годен ли он для того, чтобы служить в этой должности? У меня есть серьезное, очень серьезное опасение по этому поводу. И то же самое должен делать каждый американец. А это Такер? Именно так и есть. Именно так и есть. Доктор Марк Сигел, большое вам спасибо. Большое вам спасибо. 10% американцев страдают депрессией. Они говорят вам, что все дело в химическом дисбалансе в головном мозге. Но это ложь. Отчасти так оно и есть на самом деле. Но депрессия — это еще и результат того, что вы живете такой жизнью, какой не должны были быть жить. И если ваша жена наемница и все политические консультанты вокруг вас говорят вам, что вы должны быть в Сенате США, а вы не хотите быть в Сенате США. Вы не готовы служить в Сенате США, возможно это вызывает у вас депрессию. На самом деле в этом объяснении нет ничего сумасшедшего. Эти люди должны ответить за то, кто это с ним сделал. Так что в некотором роде интересно, что вы больше не слышите, чтобы наши лидеры так много говорили о чернокожих людях. Помните, что все неолибералы были одержимы желанием рассказать вам о чернокожих людях. Почему же они больше не говорят о чернокожих людях? Спустя три года после смерти Джорджа Флойда, жизнь многих афроамериканцев афроамериканцев, реальных людей, действительно стало намного хуже. После беспорядков во Флойде в 2020 году число погибших афроамериканцев в результате убийств достигло невиданного ранее уровня в этой стране. Кто-то должен остановиться и спросить, почему так происходит. Но никто из членов Демократической партии этого не делает. Потому что им все равно. Им и не нужно об этом беспокоиться, потому что у них появился новый класс жертв, которых можно использовать для достижения политической власти. Давайте покончим с чернокожими людьми и займемся трансгендеристами. Мы собираемся использовать их страдания для того, чтобы стать еще более могущественными. И, конечно же, крупные корпорации, как всегда, берут на себя ведущую роль. Батлайт только что оказал честь человеку, который одевается как маленькая девочка по имени Дилан Молвани. Посмотрите-ка на это. У меня есть для нас несколько фонариков, бутон. Так вот, я все время слышала об этой штуке под названием «Мартовское безумие» и думала, что у нас у всех просто выдался беспокойный месяц. Но оказалось, что это как-то связано со спортом. И я точно не знаю, в каком именно виде спорта вы занимаетесь, но в любом случае это повод для празднования. В этом месяце я отпраздновала свой день женственности, и Батлайт прислал мне, возможно, самый лучший подарок на свете – банку с моим лицом. Так как же вы думаете, заботятся ли ответственные за это люди об этом человеке или о любом трансгендерном человеке? Действительно, если бы они заботились об этом, они могли бы задать такие вопросы, как растет или падает уровень самоубийств среди молодых людей, получающих гормональную терапию. Потому что если бы вам было не все равно, вы бы захотели это знать. Они не хотят этого знать, им все равно. Как вы думаете, Сэнди Кортес вообще думает об этом? Нет, нет. Суть дела в том, чтобы черпать силу в страданиях других людей. И если вы решили, что принадлежите к другому полу, то вы определенно страдаете на очень многих уровнях. Но стоит вам указать на это, и на вас нападут. Именно это случилось с нашим другом Крисом Билбордом из Канады. В пятницу он отправился на митинг трансгендеров в Ванкувере. Вот что с ним там случилось во время этого митинга. Вы полный отстой. Вы полный отстой. Это вы, сэр. Вы здесь никому не нужны. Вы идиот. Это вы, сэр. Это вы. Это вы. Это вы, это вы сэр. Это вы, сэр. Это вы.